Здравствуйте, господа солисты! Сегодня мы с вами посмотрим на жизнь соло глазами женщины. Журналистка Саша Сулим написала статью о стереотипах, давящих на одиночек, и изложила некоторые свои переживания, которые мне бы хотелось вам зачитать. Журналистка Саша Сулим завела блог, посвященный проблемам синглов, то есть одиночек, тех, кто не состоит в отношениях. На русском для этого слова нет никакого емкого и нейтрального определения как на английском языке. Одиночка в русском языке как будто несет в себе негативную коннотацию. А одинокая женщина – это вообще синдром неудачницы, перепады настроения и проблемы которые объясняются отсутствием у нее нормального мужика. Кроме этого… Синглом, то есть одиночкам, надо постоянно терпеть некорректные вопросы родственников и сочувствующие взгляды официантов, переплачивать на отдыхе и перепридумывать рецепты, рассчитанные на семью. Социологи также ввели термин для особого вида дискриминации – синглизм, от английского «синглизм». Сама Саша Сулим прекрасно себя чувствует в одиночной жизни, чего и всем рекомендует. В обычной жизни, говорит Саша, я ценю свое личное пространство, мне комфортно жить одной. Я понимаю, что постоянно находиться с кем-то в квартире это испытание. Мои друзья и знакомые проходят через это испытание, оказавшись по сути запертыми со своими мужьями, парнями, женами и девушками. Речь идет о самоизоляции на карантине, когда многие люди работу потеряли и ушли в вынужденный отпуск и вынуждены были постоянно находиться дома вдвоем например и друг друга терпеть и это привело что интересно к большому количеству разводов людям очень важно иметь личное пространство в которое никто не вторгается а у всех солистов это личное пространство дай бог если чуть чуть меньше размеров вселенной Саша Сулим рассказывает, я живу одна в Москве с 2011 года и последние 7 лет у меня не было серьезных длительных отношений. За эти годы было много разных встреч. Иногда у меня возникало чувство влюбленности, но сильных чувств я никому не испытывала. Все это время я была нацелена на работу и все свои эмоциональные силы направляла туда. С одной стороны ты где-то тратишься, а с другой стороны тебе нужно себя немножко вводить в режим энергосбережения. Например, когда речь заходила о чувствах человеку, с которым не может быть отношений, потому что он живет или с кем-то, или женат, или уже состоит в отношениях. Да, вот такие вот мужчины иногда, видимо, ей попадались, которые женаты, но искали какую-нибудь более молодую любовницу. Вот она не хочет в таких отношениях состоять, она хочет быть, естественно, единственной и неповторимой. Задавали ей вопросы, конечно же, и про секс. На что он отвечает «Да, для меня важен секс, и, конечно, мне хотелось бы заниматься им регулярно, но история про то, чтобы заниматься сексом со всеми незнакомыми людьми – это не для меня, не моя история». 5 лет назад я впервые пошла к психотерапевту отношения не были основной темой но эта тема постоянно возникала и я очень хорошо помню как в какой-то момент психотерапевт мне сказала саша возможно вам просто не нужны отношения поэтому у вас их нет что интересно, когда-то к психологу я с этой проблемой обращался и говорил, вот знаете, ну, как-то вот что-то я решил жить без отношений, что-то мне так комфортно стало, замечательно, спокойно, прекрасно. Был у меня долгий период, когда отношений не было, и я спрашивал у психолога, это вообще нормально или нет. Психолог сказал, ну, конечно, нормально, а чего тут в этом ненормального? Ты живешь, как тебе хочется, ты получаешь от этого удовольствие. Почему это может быть ненормальным? Для тебя это абсолютно нормально, так что успокойся и живи дальше. Насчет того, хочется ли ей встретить человека, с которым будет комфортно. Да, Саше хочется встретить человека, с которым ей будет комфортно и хорошо, но важнее вторая часть. То есть слова «классно», «комфортно», «хорошо» важнее, чем просто «встретить человека». Быть с кем-то только ради галочки, ради того, чтобы поменять свой статус, это точно не то, чего я хочу, пишет Саша Сулим. На самом деле, раньше можно сказать, что для женщин был важен статус выйти замуж, там, родить детей, стать мамой. Сейчас для многих очень молодых, особенно женщин, этот статус уже потерял какую-то актуальность. И многие женщины нашли себе силы в этом признаться и нашли себе силы еще признаться в том, что это нормально и что так действительно можно жить. Главное не обращать внимания на неодобрительные взгляды со стороны общества. Ну, не нашла себе мужика, никому не нужна, траляля. Она может просто не хочет и все, не хочет. Смотрите, что пишет про ипотеку. Какое-то время назад я купила квартиру. Когда я обсуждала этот момент со знакомыми или с подругами, каждый раз я слышала «ну нет, я хочу найти мужчину, а пока я мужчину не нашла, я буду снимать даже не квартиру, а комнату, чтобы денег меньше платить». Так поступает большинство девушек, ищут мужчину, который решит материальные проблемы, а до тех пор строжайшие экономят, чтобы хоть как-то себе позволить жить без мужчины и без высокооплачиваемой работы». Но вот Сашу этот момент не устроил, и она решила, что ей нужно зарабатывать на квартиру и ни в коем случае не зависеть от наличия или отсутствия мужчины, который ей мог бы это все оплатить. И она заработала, она купила себе квартиру, потому что не хотела откладывать собственную жизнь на потом. Здесь... Можно порекомендовать всем солистам, не ждите каких-то чудес, старайтесь зарабатывать больше, старайтесь зарабатывать быстрее, старайтесь работать лучше, старайтесь получить больше денег отовсюду, потому что деньги являются средством для достижения любых целей. С деньгами все делать намного проще. Не ждите какого-то наследства, не стоит проживать где-то с кем-то, по соседству там в одной квартире, на одной территории. Если у вас тяга к жизни соло, зачем себя ограничивать? Старайтесь все-таки купить свой угол. Ну или снимайте. Если не можете купить, тогда снимайте. Тогда ваше психологическое состояние будет намного более комфортным. Почему ты не замужем? Спросил ее один коллега. Саша, я давно хотел спросить, почему ты еще не замужем? Я ответила: да никто не берет. Он говорит, ну я серьезно. Ну что серьезно? С одной стороны, у меня действительно нет миллиона предложений, но с другой стороны, нет и людей, с которыми бы мне хотелось это сделать. Но самое главное, мы все прекрасно понимаем, что эта тема ранит. Если человек один, то, скорее всего, он не может об этом не думать. Соответственно, этот вопрос его ставит в очень некомфортную ситуацию и плюс давит на больную мозоль. Зачем это делать? Почему кто-то считает, что он вправе это делать? Я не понимаю. Кто-то из родственников спросил меня однажды, пишет Саша, «Слушай, когда ты нас уже порадуешь? Чем порадую? Когда пригласишь на свадьбу? Ты день и ночь работаешь, стараешься доказать себе в первую очередь, но плюс еще каким-то людям вокруг, что ты хоть чуть-чуть молодец, пишешь всякие статьи, тексты, а выходит, что порадовать родных ты почему-то можешь только своей свадьбой». Неудобные вопросы про замужество задают мне какие-то коллеги, приятели, родственники. То есть это может прилететь откуда угодно. Но я никогда не испытывала по этому поводу давление семьи. Родители, конечно, переживают, что у меня нет рядом близкого человека. Но это нормально. Мы все хотим нашим близким счастья и комфортной жизни. Когда я им рассказала про свою идею блога, они меня очень поддержали. Сказали, что да, это хорошая тема, важно и здорово, что ты ее поднимешь. Одинокая женщина, пишет Саша, это сразу целый вагон многовековых стереотипов. Одинокий мужчина, холостяк, чаще всего значит, что у него все еще впереди. На самом деле, говорит Саша, одиноким мужчинам тоже тяжело, и мне не хотелось бы о них тоже писать и говорить. Ну, понятно, про себя лучше писать. Может быть, одиноким женщинам и проще в том смысле, что они более приспособлены в быту. Ну, не скажите. Мужчины тоже прекрасно приспосабливаются. Возможно, это звучит как клише, но мне кажется, оно близко к жизни. Я не знаю, кому проще в одинокой жизни, кому сложнее, женщинам, мужчинам. Сложность жизни соло заключается в том, что признание, которое ты бы мог получить от э, любимого, так скажем, человека, который с тобой проживает и дает тебе это признание, ты для него самый лучший, самый классный, признание ты это должен выбивать из общества, а из общества это признание выдрать сложнее, поэтому одиночкам сложнее, но вместе с этим, если у вас сложные пути не пугают, то вы, скорее всего, можете добиться более высоких результатов. Когда я захожу в Тиндер, пишет Саша, то наблюдаю жуткую концентрацию пренебрежения людей друг к другу. Почему эти люди так друг с другом общаются? Это ужасно. Вы знаете, я то же самое могу сказать про всякие сайты знакомств. Там действительно ты встречаешь огромное количество пренебрежения. Ты не достоин этого пренебрежения, но люди, возможно, хотят какие-то свои мелкие бытовые комплексы реализовать через унижение других людей, в том числе и на сайтах знакомств. А на кой черт тогда туда заходить, если там сплошь и рядом такая картина? Лучше знакомиться тогда уже в реале. Что, собственно, делал я и что делает Саша? Я знакомлюсь с людьми на условных вечеринках моих друзей и знакомых, пишет она. Ты приходишь к своим подружкам, друзьям, они зовут кого-то еще, с кем-то ты знакомишься, и у вас начинается там что-то очень долгое или не очень долгое. Это очень часто работало, когда я жила в Париже, училась там. Такие вечеринки происходили там чуть ли не каждую неделю. В Москве такие вечеринки случаются у меня нечасто. Это, наверное, некий объективный ответ на вопрос, почему 7 лет не было отношений, как это могло произойти. Ну, вот так. Я просто не делала никаких шагов. При этом я довольно легко очаровываюсь людьми. То есть я могу встретить кого-то и очароваться. Либо очароваться тем, с кем общаюсь давно, а потом человек как-то по-новому мне открывается, и я по-новому узнаю человека. Про быт и готовку на одного. Саша пишет, что самое сложное для меня сейчас, это представить, что в моей жизни вдруг кто-то появился. Ну, представьте, да, привычный уклад резко меняется. Вроде как в моей жизни нет места для отношений. Я постоянно занята, у меня все расписано. Тут такая-то встреча, здесь я туда-то еду, сюда. И я думаю, здорово, что мне не надо ни с кем ничего согласовывать. Я такая независимая и самостоятельная. Это замечательно замечательный плюс жизни соло, что тебе не надо отчитываться, где ты там задержался, какие у тебя дела, какое у тебя вдохновение, почему тебе надо побыть одному именно сейчас, почему тебе надо сегодня съездить к этому другу, завтра к другому или еще по каким-то делам, а почему именно в этот день, а в этот день мы куда-то собирались, когда нету вот таких никаких планов, действительно твоя жизнь становится намного свободнее, когда ты не связан отношениями, это прекрасно. Проблемы возникают, пишет Саша, когда я начинаю планировать свой отпуск и понимаю, что найти компанию проблематично. У меня есть большое количество друзей и приятелей, но совпасть графиками, пожеланиями в направлении сложно. Да, и отдыхать с друзьями не всегда круто. Разные бывают ситуации, можно дружить с человеком, но ехать с ним куда-то не хочется. При этом надо тут подчеркнуть, что все-таки... Всегда находится какой-то компаньон. За все время я так никуда и не съездила одна. Мои переживания по этому вопросу не слишком отличаются от переживаний Саши. Вот насчет бытой готовки. Я не люблю заниматься готовкой, поэтому я питаюсь готовой едой где-нибудь по столовкам, по кафешкам. Да, это стоит дороже, но зато ты избавлен от заморочек. Там, ходить в магазин, покупать продукты, мыть посуду, мусор вот этот выбрасывать. У меня если мусорное ведро один раз в неделю наполняется, то это прям нонсенс. А если начинаешь готовить, то у тебя куча всяких отходов получается а вот по поводу поездок да действительно ты куда-то ехать планируешь но об этом все сразу знают и обязательно находится кто-то кто бы сказал я тоже хочу туда давай поедем вместе так что путешествия частенько случаются и не в режиме соло Саша пишет, что готовить на одного сложнее. Я это даже знаю не столько по себе, сколько по друзьям моих родителей. Полностью, блин, с ней согласен». Вот готовить борщ на 6 литров проще, чем готовить борщ на 2 литра. Я это прочухал на собственной шкуре, но когда ты живешь с кем-то или готовишь на семью, 6 литров съедается быстро, там, за день, за два там, нужно все это слопать. А когда ты один, то половина этого борща как минимум у тебя скиснет, и на следующий день ты его уже есть не захочешь, ты ему уже наелся. А готовить слишком мелкими порциями ты то же самое время затратишь на приготовление этого борща, борща а поешь меньше Люди, пишет Саша, не привыкли есть в кафе. Они привыкли готовить, планировать блюда на неделю и закупать продукты. И вот от мамы или ее подружек я часто в детстве слышала. Мой муж куда-то вечером пошел, я решила ничего не готовить, что-то перекусила. Зачем для себя готовить? Вообще, я довольно часто слышу фразу, что для себя одной готовить не хочется. У меня подружка, которая готовит великолепно, постит офигенно красивые завтраки в инстаграме. И когда я говорю, какие ты здорово придумала бутерброды или что-то в этом духе она говорит ну когда для себя готовить неинтересно готовить интересно для кого-то на английском языке, пишет Саша, издается довольно много кулинарных книг для одиночек. В обычной жизни ты хочешь приготовить плов и находишь рецепт на 6 порций. Ну и что, ты будешь его есть неделю? Приходится адаптировать для себя часто на глаз. Круто, что кто-то подумал о людях, которые готовят только для себя. Но я пока такими рецептами не пользовалась, пишет Саша. Вот если есть необходимость готовить на себя, ну, как вы знаете, я вот все лето провел на даче, там нету никаких кафешек, мне приходилось готовить для себя. Я часто использовал овощи, готовил салат, варил какую-нибудь рагу в мультиварке несложное. А если приезжали гости, то тогда уже шашлыки, плов, там сосиски, ну, что такое большое. И потом это все еще остановалось и доедалось там день-два но готовить именно порциями, на одного, я вам честно скажу, в жизни соло несколько сложнее, потому проще ходить на самом деле в кафешке, проще, быстрее, хоть немного дороже, но экономит это кучу времени. Про социальное давление пишет Саша. В больших городах люди очень часто приходят куда-то одни. Поэтому никто на нас уже не смотрит искоса в кафе в Москве. Другой момент, когда едешь в командировку и там ищешь куда-то сходить поужинать одна. Людям не очевидно, что ты в командировке. И там официанты немного странновато к тебе относятся. Но может быть, пишет она, я надумываю. Все пакетные туры или акции рассчитаны на двоих. Цена на такие поездки на двоих и на одного не особо отличается. И по сути тебе надо платить в два раза больше, чем ты заплатил бы, если бы ехал с кем-то. Это меня страшно выбешивает. Вот здесь э, я бы поделился с Сашей своими методами путешествия в одиночку. Когда путешествуешь в одиночку на машине там или на велосипеде или на мопеде, на мотоцикле, да, можно использовать менее комфортные условия, чем ты используешь эти условия, находясь в путешествии с каким-то человеком. Ну, например, постоянно ночевать в палатке, или я путешествовал, когда я ночевал в хостелах, и меня это абсолютно не напрягало. Ты же один, зачем тебе много места, ты снял себе койку, поспал и двинулся дальше. Здесь нужно просто немножечко понять, что для одиночек есть уже другие сервисы, но они выглядят немножко по-другому. В Америке одинокие женщины, пишет Саша, не состоящая в браке, самая активная электоральная группа. Соответственно, в своих выступлениях кандидаты в президенты думают об этом и целятся именно в них». Мир стремительно меняется, лет 200 назад, <с> какие избирательные права, вообще кругом одна сплошная монархия была, Никак никаких избирательных прав не было ни у кого, все подчинялись, тупо правителю и все. А с введением избирательных прав активность вот уже стали проявлять женщины. Еще напоследок вот Саша Сулим пишет свое мнение. По поводу женщин в разводе. Со стороны общества женщина в разводе в меньшей степени неудачница, чем та, которая никогда не была замужем, безусловно. Хотя для меня лично та эта женщина это сингл, то есть солистка, которая на момент своей жизни оказалась одна. И мы не знаем, как это изменится, и изменится ли вообще. Не могу сказать, что во всех своих отношениях, пишет Саша, я чувствовала себя безопасно. Поэтому контраста, вот я была в паре и чувствовала себя защищенная, потом раз и я одна и чувствую себя незащищенно не и всего боюсь, я не ощущала. Может быть, потому что не было отношений, которые бы вселяли в меня чувство безопасности. Поэтому мне не с чем... Сравнить. Ну, я не знаю, может, тут мужчины как-то изменились, или, может быть, она встречалась с такими мужчинами, с которыми не чувствовала никакой безопасности. У меня есть пост про голое платье, пишет Саша, в котором я пишу о том, что если бы со мной рядом был бы мужчина, то я могла бы позволить себе носить более откровенные наряды, потому что знала бы, что ко мне никто не пристанет. Возможно, в том числе... И заключается чувство защищенности, которое ты испытываешь рядом с мужчиной. Ну, на этом, пожалуй, мы этот обзорчик закончим. Как видим, женщины-солистки тоже существуют, не стремятся они ни в какие отношения, потому что любят свое личное пространство, умеют зарабатывать, и, в принципе, их не волнует общественное мнение, которое говорит о том, что надо там быть замужем, там рожать детей, там или что-то в этом духе. Живут как хотят и живут счастливо. Я думаю, что если захочет она изменить что-то в своей жизни, она это изменит, но она просто не хочет. Как, собственно, и большинство солистов, всех остальных солистов. Спасибо за внимание.